по специальности по возрасту не берут стажа нет резюме сдала как эзотерически можно что-то делать каждый день представляйте себя будто у вас тысяча рук в каждой руке вы держите то чем вы собираетесь работать ручку или там ноутбук или еще что-то также представьте будто над головой еще две головы чтобы умнее стать читайте мантру вам дуалет дуалет зунди соха такая мантра поможет вам вместе с такой ментальной практикой делайте так 108 раз и, скорее всего, работу быстро найдете. Все это есть в первой ступени школы Кайлас. Не знаю, почему вы не знаете. Видимо, вы все-таки не ученик.